9 марта, приехали на первую скважину. Сегодня у нас по плану три скважины. Первая скважина в том месте, где абиссинские скважины не бурятся. За все время бурения здесь мы сделали всего одну скважину. Да? Здесь всего одну, а? все одну скважину делали? Здесь мы всего одну скважину делали? Ну, не именно здесь, в этом населенном пункте. Ну, да. да. Одна всего получилась. А так здесь а, либо колодцы... Вот мы почему все сюда приехали попробовать. Потому что здесь а, два колодца. Один из которых не откачивается. Вот один колодец. Вот труба торчит. А вот там дальше еще один колодец. Вот этот, который... Ближний колодец откачивается, а дальний не откачивается. И мы находимся в самой низине здесь. Поэтому решили попробовать сделать разведку. Вот. Если получится... Надеемся, что получится, то все будет хорошо, человек будет с водой. Если нет, тогда чисто за разведку и на следующую скважну поедем. Взяли с собой два фильтра, ПВД фильтр у нас сегодня вот метровый и нержавечка. стандартная. Так, ну обсадились мы на 10 метров. Пробурили. Сантиметров 60 было. Затоптали уже песок, блин. Затоптали. Ну мелковатый, но был с оттоками. И вот обсыпку сейчас делаем. Фильтр ПВД поставили. Чулок. Сейчас будем проверять. Что покажет. Пока промываем чистой водой. Так, прокачиваем скважину компрессором. Вроде посветлело, что-то есть. Сейчас будем ставить насос, пробовать. Обсыпали. Так, первый запуск у нас. Скважина 10 метров. Водонос меленький, но здесь без вариантов. Хоть такой был. Сантиметров 70 было поставили пвд фильтр чулок обсыпались ждем напор может быть здесь маленький может быть нормальный здесь все что угодно может быть <свист> какая маленькая там фильтр весь дует чулок Нет, пропускная способность маленькая. Э, это первое поэтому 3 метра ну, 3 50 он закачивал долго понимаете? Фильтр нормальный. Сама жила, скажи, слабая. Он слабая, ну да, пусть да, пусть слабая. Он выкидывал компрессором, видел как? Ну, да. Не очень замечательно. Жил, жилка, жилка слабая, потому что, ну вот, в принципе, вот так вот он качает. Максимальный результат, что можно сделать? Это вот то, что здесь можно сделать по обесинкам, да. Это вот самый оптимальный вариант. Поэтому здесь их и нет, в принципе. Здесь одни колодцы. Либо скважины по 125 трубу. И то. Ну везде. Так, ну все, мы трубу достали, потому что, ну, сами видели, какой напор. Само собой человек это не устроит. Достали фильтр. Кстати, фильтр не порвался. Сквозь обсыпку прошел. Он натяг, конечно, но прошел. Керкером его отмоем. Вот он. Все, целенький фильтр. Прям нормально. А тебя... Как-то как так. Поедем на вторую скважину. А -а -а. В то место, где скважины делаются. А -а -а. Добрый. А -а -а. В кавычках, да? Так, приехали на вторую мы скважину. А -а -а -а. Сейчас глянем, сука, до воды.